Ребят, всех приветствую. Сегодня я хочу рассказать о очистителе воздуха. Это Philips AC 0830. Приобрел я его пару месяцев назад, перед тем, как у меня начался в квартире ремонт. Ну, так получилось, что мы один этаж ремонтировали на втором этаже, на первом. То есть, подзакрылись немножко и поставили вот этот очиститель. Но... Собственно, о чем я хотел рассказать. Я хочу рассказать, что э, такие приспособления, такие устройства, они, наверное, имеют место быть в, в нашей повседневной жизни, потому что, судя по всему, оно работает и оно полезно. Еще до того, как я начал ремонт, недельку у меня поработал, и обратил внимание, что э, полностью убранная комната э, с этим очистителем, ну, наверное, раза в 2-3 медленнее появляется пыль на ней ну соответственно во время ремонта я думаю что он меня прям спасал потому что ну, в комнате воздух был значительно лучше что умеет конкретно эта модель конкретно эта модель по большому счету не умеет ничего, то есть в ней нету там какого-то Wi-Fi управления там приложений, еще что-то таймеров в ней есть кнопочка вот сверху вот это вот Сенсорная кнопка трех режимов. Первый режим стандарт, индикатор загрязнения воздуха. Сейчас красный, это значит на полный воздух загрязнен по мысли датчика да, внутри. Второе положение это постоянно принудительная максимальная работа. И третье положение это ночной режим. В ночном режиме он, ну, я считаю, также достаточно неплохо, Чистит. Собственно, ну на самом деле все это слова, да? Сейчас я бы хотел показать прочистку очистителя воздуха. Сам производитель пишет, что фильтр рассчитан на полгода, фильтр Хепу, там трехслойный с активированным углем. Фильтр рассчитан на полгода, за этот период можно дважды его пылесосить. Я пошел дальше. Я его прочищаю компрессором. Сейчас пойдем посмотрим. А кроме самого фильтра есть еще у него сзади крышечка. Соответственно, под этой крышечкой находится датчик. Производитель рекомендует прочищать вот здесь и вот здесь. Аналогичное маленькое окошечко. А воздух выходит отсюда. В общем-то, в принципе, ну, видно, да, что оно работает, что воздух выходит. Ну, сейчас я с него вытащу фильтр, наверное, не здесь, а на улице. Вот, и покажу, в общем-то, что происходит с фильтром за где-то две недели. Я не скажу, что он у меня сильно загрязнено, но, конечно, далеко не чисто. То есть, после ремонта какой-то порядок навели, да, там влажная уборка периодическая. Конечно, но все равно пыль есть, и это чувствуется сухость. Кашель по утрам бывает, если без него э, спать. Вот. С ним все, конечно, гораздо легче. Сейчас продемонстрирую. Собственно, что я хотел показать этим видео. Фильтр находится внизу. Очень аккуратно достается. И вот это собрано за две недели. Ну, ребят, вы видели все. Я без понятия, как работают другие очистители воздуха, но конкретно этой моделью я очень доволен. У нее э, очень чувствительный датчик. Э, на удивление он реагирует при открытии окна в комнате. Реагирует буквально там, я не знаю, секунда-две. Он начинает молотить на полную, прогонять воздух. Ночной режим у него действительно э, очень тихий, то есть его ну, реально не слышно. Вот. Ну и э, днем, когда он прогоняет все и индикатор становится синий, то есть это показатель того, что воздух чист, он практически полностью останавливается, он переходит по звуку примерно по скорости, как в ночной режим, вот. но ну, он очищает, он работает, воздух другой, э, кашля меньше. Я думаю, что подобные устройства, конкретно я знаю, что я куплю себе еще один очиститель воздуха, и экспериментировать я уже не буду, это будет Philips. Однозначно, я им полностью доволен. Я думаю, что в условиях загрязненного климата, городского тем более, это и подобные устройства, они будут весьма полезны.